Друзья, добрый день, с вами Татьяна Смирнова, и спасибо Лене за такое замечательное музыкальное сопровождение, я вас тоже поздравляю с наступающим Рождеством, желаю вам всех благ в следующем году, ну и в общем-то вот такой, такая песня настраивает нас на вот этот новогодний лад, на рождественский лад, в общем, и сегодня мы с вами собрались поговорить, о том, что нас ждет в последнем месяце нашего уходящего года, года тигра. И мы благополучно с 4 февраля уже переходим в новое время, в новый год кролика, а, где написано крыса. Господи, ну что, вот, я все проверяю, конечно, это неправильно. Конечно, это будет месяц водяного быка. Не знаю, почему не сохраняет у меня. Я говорю, все исправляю, и почему не сохраняет, не понимаю. Ну, сейчас я это дело зачеркну. Так, секундочку обновлю. Снова я появилась, снова появилась. Я надеюсь, что со звуком все хорошо. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, насколько меня слышно, видно, все ли хорошо со звуком, нужно ли что-то поднастроить. Uh, угу. Так, вижу десяточки. Замечательно. Замечательно. Uh, ну что, друзья, я думаю, что мы сегодня не будем много времени тратить даром, да, и... Uh, Единственный вопрос, который я хочу задать в начале нашей сегодняшней встречи. Знаете ли вы вот эту систему летящих звезд, о которой мы сегодня будем говорить, и, собственно, на основании которой мы будем строить прогноз? Если знаете, поставьте, пожалуйста, вот Светлана написала нет. Да, десяточки поставьте, кто знает, кто не знает, напишите нет, чтобы я сориентировалась, насколько глубоко вам нужно рассказывать теорию. Вот Людмила ставит пять пятерочку ага. ну тут может быть особо глубоко не надо знать да то есть там у нас система конечно очень большая и лена пишет нет угу. наверное только начинаете изучать да китайскую метафизику но очень глубоко не надо знать да потому что мы в общем то сегодня приблизительно маргарита пишет сегодня мы я вам расскажу технологично как это сделать чтобы вы могли использовать эту информацию которую я сегодня буду давать поэтому все будет просто надеюсь что понятно если будет непонятно зададите вопросы хорошо угу. зададите вопросы буду отвечать по ходу дела и конечно же вас ждет бонус сегодня в конце нашей встречи поэтому не расходитесь получите бонусные активизации чтобы вы могли использовать для улучшения вашей удачи в ближайшие несколько дней сделать эти активизации, и э, я сегодня хочу вам рассказать немножечко о том э, эксклюзивном мастер-классе, который, э, который мы запланировали в январе, который у нас входит в большой курс, ну в общем-то, курс начинается чуть позже, а сейчас вот нам эта активизация будет нужна, и эта информация, и эта информация будет нужна, потому что э, я вам расскажу об э, том, как можно повысить иммунитет дома и, собственно, эта активизация делается один раз в году, и если ее пропустить, то, в общем-то, можно э, как бы немножко потерять, да, скажем так. Ну, не в том плане, что вы физически что-то там, деньги потеряете, и здоровье, или что, еще что-то. но ну, это, в общем-то, будет хуже, если бы вы, например, могли бы ее сделать. Да. Вот я на этой активизации, в общем-то, два года прожила неплохо, хотя у меня были проблемы с. Феншуй э, своей квартиры, да? поэтому вот э, актив, предложим вам поучаствовать и поизучать вот этот мастер-класс, вот эту информацию, в общем, посетить мастер-класс и по, поизучать эту информацию, потому что я вам расскажу, как, в общем-то, рассчитывать э, вот эту активизацию, которая делается раз в году на все оставшиеся годы, и вы будете уже самостоятельно владеть этой техникой. Вот сегодня, собственно, вот такая программа. Э, если она вам подходит, тогда поставьте девяточки в чат, для разнообразия будем сейчас девяточки ставить, и тогда мы поехали по контенту, по основному контенту. Ну, поскольку мы будем говорить с вами о летящих звездах, мы, в общем-то, будем говорить о месячных летящих звездах. Спасибо всем, подходит программа сегодняшняя. Я очень рада, вообще рада, что вы в эти праздники с нами. Спасибо вам за это. Ну и какие сектора у нас будут с позитивной энергией, какие с негативной энергией, какие корректировки мы можем сделать, и в общем-то, какие сектора мы можем для каких целей использовать, я вам сегодня тоже подробно это все расскажу. Ну, про бонус я уже сказала, да, и мы по традиции начинаем с путешествий, с темы путешествий, потому что э, вот сейчас в Москве, конечно, это просто, я не знаю, мы вышли э, погулять в центр города, просто было столпотворение, Толпа народу, и такого я уже давно не помню, да, вот ближайшие несколько предыдущих лет, такого не помню, чтобы столько людей было одновременно собиралось на улицах, и, в общем-то, сложно было даже ходить, вот, поэтому... Люди путешествовать начали, и, конечно, нам нужно тогда понимать, в каких направлениях это делать хорошо, в какие направления, в общем-то, лучше не ездить. Как раз вот мы говорим о месячных энергиях, поэтому именно концентрируем внимание на месяце БК, то есть на январе. Ну и с 4 февраля, поскольку энергии сменится, годовые, мы будем уже на другие обращать внимание направления, да? то есть мы сегодня поговорим именно о месяце БК. Ну и Здесь вот эта вот картина, мне кажется, она очень подходит, потому что, не, не когда мы говорим про зиму, в общем-то, всегда ассоциации природа, лес. Да? Ну, в общем-то, в городе тоже неплохо, хочу сказать, потому что, вот видите, такая позитивная, красивая картина Константина Иона, Троицкая лавра зимой, и вы видите, что, в общем-то, люди очень радостно идут как раз вот в тему богослужения, да, в тему того, что Рождество уже сегодня, сегодняшнюю ночь будет, как раз вот эта картина, мне кажется, очень подходит. Ну, в общем, на мой взгляд, очень позитивная такая и очень в тему. Город тоже хороший, я хочу сказать, и э, зимой. Ну и э, для тех, кто меня не очень знает, я преподаю в школе Натальи Пугачевой ЦМ, э, фэншуй, э, занимаюсь китайской метафизикой уже больше 20 лет, и, э, конечно, опыт накоплен огромный и в разных областях. И эта тема очень интересная, поскольку она развивается. И разные мастера свой опыт передают. Конечно, я также продолжаю учиться, продолжаю вам рассказывать те знания, которые сама имею, которые дополнительно получаю сейчас в том числе, потому что это процесс такой бесконечного обучение. И здесь написаны мои преподаватели. В общем-то, если у кого-то какие-то вопросы возникнут ну, может быть, личного характера, да, можете написать нам на почту, отвечу, конечно, с удовольствием. Ну, в общем, я из... Занимаюсь, занимаюсь, бизнесом всю жизнь свою, практически уже 30 лет, да, ну и вот в последнее время уже ушла в преподавательскую деятельность, потому что хочется поделиться э, своими знаниями, своим опытом, и хочется, чтобы многие, многие люди получили, может быть, даже лучшие результаты, применяли китайскую метафизику, применяли эти знания, потому что они дают реальные результаты, собственно, я и как бы <laughs> пришла-то в эту китайскую метафизику снизу, э, соображений получить быстрый результат, потому что у меня образование техническое, я инженер-механик по, по образованию, закончила политехнический институт, ну и, в общем-то, мне как бы веришь-не веришь, да, должно работать. Если обещали, что это работает, значит, должно работать. Вот, собственно, мой подход такой. И, как я уже говорила, что, в общем-то, вы... Личные вопросы какие-то можете задавать, на почту написать. Я не буду сейчас долго на себе останавливаться. И перейдем уже к нашему контенту. Ну, здесь вот я свои фотографии, которые я обучаю, чтобы понимали, что все-таки есть у меня образование это, да, и что я имею, в общем-то, возможности вам об этом рассказывать. Ну, и начнем с путешествий. Путешествие по оси юг-север. Компасное направление мы используем, точкой отсчета является ваш город, либо ваш, ну не ваш дом, в пределах города, наверное, может быть не стоит вот эту, эту технику применять, а вот с точки зрения поезда куда-то, дальних поездок, да, потому что поездка дальняя, она является активизацией, сильной активизацией и может повлиять на дальнейшую судьбу, да, ну может быть до конца года, если у нас сейчас недолго осталось до конца года, если мы говорим про месячные энергии, но тем не менее. И, конечно же, если мы хотим улучшать удачу свою с помощью поездок, потому что есть такие техники, которые улучшают удачу с помощью те, поездок, мы, конечно, должны учитывать вот эти вот благоприятные и неблагоприятные энергии, то есть направления, в которых они расположены, и э, постараться использовать благоприятные направления. И вот в данном случае по оси север и юг э, в этом месяце, э, в январе, э, лучше не ездить. То есть выбирайте какое-то другое направление. Почему будет понятно чуть дальше, вот, но как бы поскольку, еще раз повторюсь, поскольку поездка является таким сильным активизатором, то вот этого направления лучше избегать и север и юг. То есть если вы едете на север, значит вы будете возвращаться на юг, а если вы едете на юг, то будете возвращаться на север, соответственно вот, это, вот эту вот ось, вот ось ось лучше избегать. Надеюсь, этот момент понятен. Если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Ага, спасибо. Все понятно, спасибо. И, конечно, точно так же очень сильным активизатором является ремонт в доме. В квартире, либо в доме, в частном, неважно, да, то есть вот есть направления, в которых, если в этих направлениях, которые вы видите сейчас на слайде, находятся ваши комнаты, то лучше избегать делать там ремонт. И даже если вы, например, не считаете прибитие полки к стене ремонтом, то вот таких действий тоже стоит избегать. Все, что касается... Нарушение целостности стен, например, вы гвоздь туда забиваете, либо прибиваете какие-то полки, либо вы прибиваете какие-то, может быть, карнизы, да, то есть вот, кажется, два гвоздя забил, а, в общем-то, это все равно уже считается, ну, не в прямом смысле, вот это ремонт, да? но нарушение целостности стен, и это будет влиять уже на удачу человека, на удачу живущих в этом доме людей. Если вот сейчас непонятно вам, что здесь написано, то я вам предлагаю вот такую картинку. Это шаблон 24-убор, который мы используем. Это инструмент китайской метафизики, инструмент фэн-шуй, который мы используем. В общем-то, на мой взгляд, наглядно, вот та красная зона, где мы не делаем ремонт, она, в общем-то, половину, считайте, вот ваша квартира отсекает, да? то есть половина. и мы видим, что, в общем-то, кто не знаком, расскажу, что у нас каждое направление делится на три части. Ну, например, вот южное направление, которое вверху, оно делится на три части, мы видим, да, это будет юг 1, юг 2, юг 3. И вот э, обратите внимание, что, например, э, юго-восток, то есть половина юго-востока у нас в красной зоне находится, половина юго-востока у нас находится э, в зоне в которой возможно это делать, да? то есть вот если вы собираетесь сделать ремонт или вот какие-то действия, которые вот я вам сейчас рассказала, да, может быть там, не знаю, ну полки прибить начнем, <laughs> так же и будем говорить, да, то есть нарушить целостность стен, то посмотрите, пожалуйста, вам нужно наложить на, на план вашего дома вот этот шаблон 24 гор, для этого нужно сделать измерение из центра дома, то есть либо из центра квартиры, Компасом определить, где у вас север находится, где юг находится, запад, восток, ну и все остальные направления у нас их всего 8. Да? И вы определив эти направления, вот также потом компас сориентируйте согласно вашему измерению. На, на, положите этот вот этот шаблон 24 гор на план вашего дома и посмотрите. Но ну, если мы говорим про юг, то он, как бы свободен, да, можно там что-то делать, а вот если мы говорим про юг и восток, то вам нужно посмотреть, в общем-то, то место, где вы собираетесь прибить полку, заходит ли оно в красную зону, либо заходит в белую зону. Если в белую, то можно делать, да, там можно этим заниматься. Если в красную зону, то лучше не стоит, лучше, лучше дождаться другого времени. Надеюсь, тоже это понятно. Если понятно, поставьте два плюсика, пожалуйста. Если непонятно, задавайте вопросы. Если вы собираетесь просто обои переклеить, то это не считается ремонтом. Нужно взять план, найти центр и высчитать сектора. Ну, вы, да, да, то есть нужно взять план, найти центр. На пересечении диагонали у вас будет центр. И вот этот шаблон 24-х гор, который можно у нас скачать с сайта. Лена, ссылочку можете дать. Вот и, соответственно, вы скачаете этот шаблон и вы же знаете вот это направление, которое вы измерили, да, то есть какая стена, в каком направлении. И вы вот также крутнете вот этот шаблон 24 гор, чтобы измерения ваши совпадали с градусами на шаблоне. Видите здесь вот вверху у нас в данном случае 180 градусов написано. Вот. Видите, вот здесь 180, а у вас здесь может быть вы раз, ну, 30 градусов напишите, ну, будет здесь измерение 30 градусов, например, да, значит, вы развернете шаблон так, чтобы здесь было 30 градусов, вот в этой точке, вот, спасибо. Ага, спасибо. Все, и тогда вы поймете, да, где у вас найдете, соответственно, где юго-восток и какая часть будет белому юго-востоку, какая часть к красному юго-востоку будет относиться, вы сразу это увидите. Ну, и вот по тому месту, где вы собираетесь вот этот ремонт сделать, да, эту полочку прибить, вы увидите, в какой зоне. То есть можно это делать или, или нельзя. То есть красная зона это нельзя это запрет. Хорошо. На противоположную стену в кухне можно прибить полку, если кухня на севере. Вся северная зона, вся северная зона, она считается в красной зоне, да? то есть, если вы, опять же, вот наложением этого шаблона увидите, что то место, куда вы собираетесь прибить полку, оно находится, например, на северо-западе, да, окажется, тогда вы можете это сделать, если не окажется в белой зоне, значит, нельзя, то есть, вся северная часть у нас под запретом. Угу. Ирина, Ирина это, да. ну, надеюсь, понятно, да, что я рассказала сейчас. Угу, угу. Да, кстати, вот не забывайте, если я не отвечаю сразу на вопросы, просто чат уходит вперед, поэтому вы не стесняйтесь, пишите вопрос еще раз. Я отвечу, отвечу хорошо? А, так, если все понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Что такое тыл дома? Тыл дома – это направление, против, противоположное фасаду тыл-дом, это направление, противоположное фасаду. А колокольчиком перед этим позвонить, если так получится, Алексей, нет, есть другие техники, вот, и тогда, если бы что-то вот, ну, прям серьезно собираетесь ремонтировать, или, ну, даже вот, как я говорила, полку прибить, лучше подождать другого времени, либо выбрать специальные даты, потому что, как бы, здесь нужно тогда... Есть как бы окна возможностей, но нужно их просчитывать для вашего дома конкретно. Поэтому здесь мы не можем эту информацию давать, потому что она очень индивидуальная. Вот. но в общем, то есть надо как бы консультацию уже проводить с такой целью. Это поэтому колокольчик здесь не спасет. В многоквартирном доме, где тыл, там же противоположная сторона вашего фасада, фасада вашего многоквартирного дома. У многоквартирного дома тоже есть фасад. Тыл будет на противоположной стороне. Понятно, что ваша квартира в многоквартирном доме может не совпадать ни с фасадом, ни с тылом, да, но тогда все равно. Еще раз, мы сейчас не сможем с вами разбирать вот эту тему, где фасады, это отдельная тема, но правило такое, тыл, противоположная сторона фасада, определите, где у вас фасад. И тыл будет на противоположной стороне. Угу. Еще раз, Гульнара, я еще раз говорю, фасад дома, чтобы ответить вам на этот вопрос, нужно посмотреть на дом. Да? Я его сейчас не вижу, поэтому нужно посмотреть. Фасад может быть даже сбоку дома, не обязательно где подъезд, не обязательно где лицо. То есть, ну, как бы не делится, не не обязательно, где э, там на проспект выходит дом, да, то есть нужно смотреть на дом для того, чтобы определить фасад. Поэтому вам, вы его видите, свой дом уже сами определите, где у вас фасад, а тыл – это противоположная сторона. Итак, мы с вами переходим к прогнозу на месяц ВК, и э, мы делаем этот прогноз по методу летящих звезд. Летящие звезды это, собственно, не те звезды, метеоры, которые падают на Землю да, с неба. Ну, какие-то метеоры долетают, какие-то не долетают, но э, летящие звезды это виды энергии. И всего их 9. Таких типов энергии, типов движения энергии. И для простоты, в общем-то, ну, наверное, для простоты, я так думаю, да, их как раз обозначают э, цифрами от 1 до 9. Ну, и каждая звезда также имеет свое название она относится к определенному типу энергии, соответственно, этот тип энергии, он несет определенные события, да? то есть, если у нас пришла звезда болезней, например, то мы можем ожидать ухудшения в самочувствии. И есть годовые энергии, вот здесь, с левой стороны у нас карта летящих звезд, карта летящих звезд года, то есть, вот эта карта слева, она работает у нас весь год, и как вы видите, карта сориентирована по сторонам света. Точно так же вы эти стороны света определяете в доме, да, потому что в поле как бы у нас нет летящих звезд. У нас летящие звезды, вот эти энергии поселяются в нашем доме, в данном случае карта года значит на целый год, и поселяются именно в тех секторах, которые у нас соответствуют вот этим компасным направлениям. То есть, если вы определили, опять же, из центра дома направлений Востока, Запада, Севера, Юга, ну и все остальные, все еще четыре, да, то есть всего их 8 этих направлений. Соответственно, вы видите, в какой комнате у вас какая звезда селится на этот год, какая уже там есть, уже год заканчивается, у нас в последние месяцы года тигра. и э, эти... Энергии у вас были целый год, вы можете их, в общем-то, отследить, оценить. И, конечно же, у нас жизнь такая не вся одинаковая весь год, она неровная. Почему? Потому что также есть еще энергии, которые каждый месяц меняются в этих секторах. И, то есть, есть карты месяца летящих звезд. Звезды те же самые прилетают в эти сектора, но только на месяц, да? и каждый месяц они уже уходят в другой сектор какой-то. Так вот, комбинация годовой карты, годовой звезды, которая там живет целый год, и комбинации месячной звезды, которая прилетает, прилетает только на месяц, то есть как бы в гости к этой годовой звезде, вот как раз комбинации дают нам определенный тип событий. Как называется курс по этим энергиям, Оля, называется курс по летящим звездам, летящие звезды, Вот И вот эти комбинации, как, раз, как я уже сказала, они несут определенный тип энергии, определенные события. И если мы посмотрим на карту летящих звезд года и на карту летящих звезд месяца, то мы в месяце быка, в январе этого года видим, в общем картину очень радужную, я бы сказала, да, то есть очень хорошую, потому что зеленый цвет, вот эти сектора на юго-востоке, на юге, на юго-западе, на северо-западе, зеленый цветом обозначены эти сектора, они у нас позитивные. То есть там у нас, у нас хорошая комбинация летящих звезд, и они, в общем-то, дают нам положительный эффект. То есть мы можем эти сектора использовать. Есть нейтральные сектора, которые никаким цветом не обозначены, это запад, восток и северо-восток. И есть э, сектор, который мы э, не будем с вами стараться использовать, будем меньше его использовать. Это северный сектор, где как раз у нас поселяется самая негативная энергия. И поэтому именно мы и не путешествуем по оси юг-север, потому что мы вот эту энергию будем задевать, либо когда едем на север, либо когда возвращаемся на север, да? то есть мы поэтому будем ее активировать поездкой, и это не очень благоприятно, поэтому мы как раз в поездках избегаем этой именно оси север-юг. Надеюсь, это понятно, если это понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте, то есть мы… Соединяем вот эти карты годовую и месячную и строим прогноз, вот, что у нас, нас ждет в этом месяце. Хорошо. Как я уже сказала, у каждой звезды есть свой, свой тип движения, то есть она относится к определенному типу энергии, и на этом слайде написано, какие стихии поддерживают эту, ну даже какой стихии относится звезда. Да, на юго-западе двойка годовая, есть, да, Галина, двойка годовая, совершенно верно. Так вот, э, э, вот, это вот, э, вот этот слайд как раз расписан, э, расписаны все звезды по стихиям, то есть какой э, стихии, а всего их в китайской метафизике 5 стихий, какой стихии относится каждая звезда. И э, что эта звезда несет, да, то есть вот звезда 1, это хорошая белая звезда, она дает нам ум, возможность коммуникации, возможность получить поддержку благородных людей, дает новую информацию какую-то. В общем-то, звезда, отвечающая за интеллект. И ну, позитивная звезда. То есть нам всегда нужны благородные люди, благородные помощники, нам нужна хорошая информация, только тогда мы можем что-то использовать и изменить в своей жизни. Да? Как-то быть в тренде, например. Звезда -двойка. это звезда болезней. Конечно, мы болеть не любим. Конечно, это звезда. Не очень позитивные в этом случае, да, и мы будем от нее защищаться. Тройка и четверка – это звезды деревянные, но у них разные характеры. Тройка – это более такая звезда активная, более агрессивная и дает, видите, споры, скандалы, конкуренцию, вот такая вот бойкая звезда, да. А четверка – это звезда романтики и звезда творчества, то есть она такая более спокойная связано с наукой, с изучением каких-то, ну, просто классических знаний каких-то, да, ну, и в том числе эта звезда связана с романтикой, тоже может какие-то активировать, скажем так, да, активировать возможности романтических встреч, например. Пятерка, это звезда несчастий и звезда император, которая не очень добрая, скажем так, мы всегда боимся начальства, да, то есть вот она приносит у нас какие-то негативные события, просто может быть полный крах, да, если она пришла к нам в дом, эта звезда. Шестерка, это звезда металлическая, дает дисциплину, авторитет, возможность закончить какие-то проекты, потому что у нас такая вот четкость есть и... Такие стандарты, в общем-то, и она дает возможность продвинуться по карьерной лестнице. И также м, дает возможность помощи таких высокопоставленных людей с возможностями серьезными. А, а вот шестерка, это звезда, ой, семерка, это звезда тоже металлическая, но она такая больше конфликтная, потому что она приносит ограбления, пожары, такая вот она не позитивная. А, восьмерка, это звезда денег, звезда богатства. Процветание стабильности, то есть это звезда зарабатывания денег. Конечно, мы любим такую звезду, да, тоже позитивная звезда. И звезда 9 – это звезда радости, праздников, достижений, успеха, развития и позиционирования такого, да, рекламы, например. Вот. Тоже позитивная звезда сейчас, потому что она сейчас набирает обороты, она становится своевременной и будет проявлять свои хорошие качества. Вот это звезда 9. Если на север попадает спальня, это опасно, да, это не очень хорошо, Ольга. Угу. А, то есть вот такие звезды, у нас вот такие энергии этих звезд, и, собственно, мы, как бы, видя вот, что эти звезды обозначают, мы можем спланировать наши события. Ну и, конечно, поскольку я говорю, что, в общем-то, в чистом поле у нас этих летящих звезд нет, да, и мы их никуда не распределяем, а вот в доме в нашем мы должны понимать, что... Тоже у нас есть места, которые для нас важны, и есть места, которые для нас не важны. Неважно, какая там звезда. Ну и в том числе вот сразу предвещая такой, предвосхищая вопросы про туалет, да. То есть. Э мы не смотрим, какая у нас звезда в туалете, потому что если туда попадает хорошая звезда, к сожалению, вы не можете ее использовать, тогда мы используем другие сектора с хорошими звездами, а если туда попадает негативная звезда, ну и пусть себе попадает, да, пусть, потому что мы в туалете не живем, мы туда зашли, вышли, зашли, вышли. То же самое с ванной, то же самое с кладовками. В общем-то, это не важные места. Важные места в доме написаны просто на слайде вот здесь. Конечно, нам интересна входная дверь, то есть на какая у нас звезда попадает на входную дверь, в сектор входной двери. Почему? Потому что мы несколько раз за день выходим из двери, да, то есть этот, этот, этот сектор всегда активный, потому что через дверь попадает энергия в дом. И, конечно, этот сектор всегда активный, потому что если даже живут там два человека, вышел на работу, зашел на работу, это уже четыре раза за день мы эту дверь стукнули, да, по минимуму. Поэтому, конечно, нам важно, какие звезды у нас в секторе входной двери, и, соответственно, если пришли звезды на дверь позитивные, то мы ожидаем позитивных событий. Если негативные какие-то звезды, а мы с вами уже с ними познакомились, да, тогда мы ожидаем, что могут быть какие-то негативные события происходить в это время. Когда там звезда живет, и, соответственно, мы будем какие-то коррективы вносить, то есть какую-то коррекцию делать, потому что от негативных звезд мы будем с вами защищаться. Следующий важный сектор, это сектор спальни, ну вот Ольга написала уже, да, что у нее на севере как раз сектор, ну, спальни находится на секторе, на в северном секторе, да, то есть сектор северный занят вот этим местом спальни, и это не очень хорошо на январь, и почему, потому что там как раз у нас негативная звезда, вот эта вот пятерка, да? и, конечно, если есть возможность, то мы тогда не будем использовать эту спальню. Тогда, может быть, лучше в этот месяц, например, просто спать на диване в гостиной, да, то есть если в гостиной, например, позитивная какая-то звезда, то есть, в общем-то, нужно поберечься, да, скажем так, нужно поберечься, поэтому спальня – это важное место, почему? Потому что мы долгое время находимся в одной точке, правда, мы же не… не Передвигаем кровать каждый час, да, соответственно, мы 8 часов вот легли спать и 8 часов лежим на этой кровати, да, проснулись, ну, там, 7-8, неважно, но очень долгое время находимся в одной точке. И, конечно, мы много энергии потребляем, да, то есть у нас, если позитивная энергия в спальне и на кровати, тогда мы ожидаем, опять же, хороших событий. Если у нас там какая-то плохая звезда, ну, например, звезда болезни, да, то есть шанс, в общем-то, получить какую-то, например, болезнь. Оля, я и ребенок постоянно болеем. Ольга, вы не переживайте на этот счет, потому что, еще раз, мы сейчас делаем прогноз только на январь. Да, вот только на январь. Если это какой-то длительный период времени у вас, то нужно смотреть там другие характеристики. Это уже надо консультацию делать, потому что сейчас прогноз только на январь. То есть не всегда, сектор, не всегда северный сектор плохой. В следующем году он будет хороший. То есть начиная с февраля он будет хороший очень, поэтому тут у вас другая, значит, причина какая-то есть еще. Следующее место, которое нам важно, это рабочий стол. Сейчас очень многие люди работают дома, и, соответственно, в то место, где мы работаем, тоже мы проводим в этом месте много времени, соответственно, мы тоже должны оценить с вами вот эти вот звезды. Помогают они нам деньги зарабатывать, или мешают нам деньги зарабатывать. Да? Если вы работаете вне дома, ну, где-то в офисе или где-то дома не работаете, соответственно, наверное, вам не будет не очень важно вот этот рабочий стол то есть кабинет или рабочий стол. Это только для тех, кто, собственно, дома работает. Это место будет важно. И важна плита, потому что плита отвечает за здоровье, за накопление денег, то есть если у вас на кухне будут какие-то не очень позитивные энергии собираться, то тоже стоит, в общем-то, на это обратить внимание и какие-то корректировки сделать или, например, точно место плиты определить, где у вас какие там звезды находятся и, может быть, там какие-то тоже изменения внести в этом месте. У меня рабочий стол на севере, Татьяна. Перейдите куда-то в другое место на работать, на месяц быка. Можно работать где угодно, можно в коридоре работать, можно работать в кухне, в общем, где угодно. То есть мы смотрим вот на эти места. Вот Это понятно? Все остальное нам библиотека, кладовки, какие-то подсобки, гаражи, нам все это неинтересно. Понятен этот момент? Ну, с гаражами тоже есть нюансы, потому что тут уже фэншунду нужно оценивать, но тем не менее, да, вот мы говорим сейчас вот о стандартных позициях, которые важны всегда. Понятно, хорошо. Ну и здесь написаны звезды, какие, в каком находятся месте у нас в предыдущем году, вот последний месяц БК у нас как раз относится к двадцать году, поэтому тоже можно пользоваться этой таблицей. И посмотрите их значения. это просто такая сводная табличка, чтобы вы могли, ну, запомнить, что ли, да, вот какие звезды хорошие, какие не очень хорошие и какие, собственно, у них энергии есть, за что они отвечают. И сейчас давайте посмотрим прямо по секторам, в каком секторе у нас какие энергии собираются и что мы можем с этим сделать, как использовать. Итак, северо-западный сектор. Северо-западный сектор у нас там годовая шестерка, месячные единицы. Это очень хорошая комбинация звезд. Она улучшает репутацию, дает возможность карьерного роста, дает дисциплину, новую информацию, которую можно использовать и с помощью этой информации продвинуться по карьерной лестнице, то есть отличиться, скажем так, получить конкурентное преимущество, дает помощь благородных людей, можно заниматься нетворкингом, то есть устанавливать полезные связи с вышестоящими, с нужными людьми, ну и заниматься в том числе маркетингом, продвижением себя, да, то есть как знатока чего-то, то есть используя вот эту информацию новую какую-то да или знания просто даже не новую информацию а просто знания ваши вы можете продвинуться по карьере то есть сектор очень хороший ну что если хороший сектор логично что мы там хотим быть да то есть мы хотим там иметь спальню хотим там поставить рабочий стол например и соответственно мы его используем по максимуму то есть проводите больше времени в северо-западном секторе в месяц бк Выходите в люди, устанавливайте полезные связи, то есть обратите внимание на ваше окружение, если у вас мало людей, у которых есть серьезные какие-то возможности, которые могут помочь вам реализоваться в карьере, например, или как преподаватель, или в продвижении себя, то есть вы устанавливаете связи, то есть нужно как-то найти этих людей, может быть, там поспрашивать знакомых и, в общем-то, войти в их круг, да, или ввести их в свой круг, то есть нужно заниматься нетворкингом продвигайте ваш товар или услугу через знакомых, через центры влияния, то есть, опять же, потому что у нас эти энергии этому способствуют, энергии этого сектора. Причем вы занимаетесь этим нетворкингом, связями, продвижением себя, установлением связи именно из северо-западного сектора. То есть вы не просто там спите, это хорошо, если вы там спите, но вы можете там и работать, и можете, в общем-то, если даже кому-то позвонить по делу, тогда садитесь где-то в кресло в северо-западном секторе вашего дома. Ну и, конечно, там хорошо изучать что-нибудь, да, потому что сектор связан с, с информацией, хорошо там изучать что-нибудь, готовиться к экзаменам именно в этом секторе. Опять же, если у вас есть студенты, кто-то дети, у них, например, сессия там какая-то будет, да, то вот в январе, то посадите их заниматься в северо-западном секторе. Ну и опять же, картина вот здесь у нас, это Виктора Васнецова, опять же, Иван Царевич на Сером Волке, все про благородных людей. Да? Я думаю, что это все в тему, потому что если нас кто-то спасает, то это, конечно, наши благородные люди. Известная картина, не буду про нее ничего рассказывать, про Васнецова я тоже рассказывала уже давно, наверное, уже знаете об этом художнике. Все понятно про северо-запад. Если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. То есть максимально используем этот сектор. Опять же, если у вас цель такая, да, например, знания какие-то получить или передать, вот этот сектор для вас. Следующий сектор. Я буду так по часовой стрелочке идти. Глухар, супер картина, понятно, спасибо. Буду идти по, по часовой стрелочке, следующий сектор северный. Алла спрашивает, Татьяна, подскажите, пожалуйста, всегда интересно, овал вопрос, в однокомнатной квартире располагаются звезды, если каждая звезда расселяется, смотрите, у нас в однокомнатной квартире есть еще все равно прихожая, есть туалет с ванной, есть кухня, где-то, да, то есть в зависимости от того, как бы всю площадь мы в квартире занимаем, да, то есть все равно у нас есть расселение звезд определенное, и если вы знаете, как расселять звезды, потому что этот, этот вариант мы рассматриваем, как правильно расселять звезды уже на курсе глубоко, да, здесь нет возможности сейчас об этом говорить, вот, но вот если вы, опять же, ищете какое-то место для работы, например, тогда, или там вот для обучения, тогда вы просто можете, как вот я вам показала, из центра дома положить шаблон 24 гор на вашу квартиру и, собственно, найти вот это место, которое вам будет полезным. Сектор, который вам будет полезным. Увлечение живописью. Это энергия дерева, да. Сидим спиной к северо-западу. Нет, здесь не важно, спиной вы сидите или как угодно, потому что мы просто находимся в этом секторе. Да, у нас звезда влияет на весь сектор. Соответственно, здесь не важно, спиной вы сидите или нет. На каком курсе учат, учат расселять звезды на курсе по летящим звездам. Он у нас есть, он у нас даже, по-моему, в записи продается. Ну вот скоро будет у нас курс фэншуй. шуй вот, и мы тоже об этом будем говорить. М -м -м. Так, да, компас вам в помощь, это правда. Ja так, хорошо, северный сектор. Да, М -м -м. вот, пишите на почту, Лена, спасибо за помощь. Северный сектор, вот он, видите, красным у меня отмечен, да, и такие вот смайлик такой злой. На самом деле, это самый негативный сектор в этом месяце, это северный сектор. И, конечно, эта звезда 5, 5 желтая, да, она звезда императорская, конечно, она обычно наказывает. И вот эта комбинация 1-5, она приносит потери денег, травмы, аварии, и болезни мочеполовой системы и болезни крови даже, То есть потому что единица – это жидкость, а северный сектор – это тоже вода, связанная с водой, и, в общем-то, здесь вот такой контроль этой воды, и поэтому э, нужно быть аккуратным со здоровьем, да? особенно вот мочеполовой системы. Если у вас есть какие-то проблемы с этими органами, то лучше не спать в этой северной комнате. Неважно, там это гостиная вы на диване спите или это спальня, вот, то лучше не спать в этой комнате в январе. Если у вас беременность, опять, например, да, или вы планируете ребенка, планируете зачатие, то тоже не делайте, не стройте планов на северную комнату. И беременные тоже лучше уйти из этой комнаты совсем, то есть мы по возможности совсем не используем эту комнату. Если есть какие-то другие хронические заболевания, тоже не используем эту комнату, потому что эта комбинация не очень хорошая. Даже совсем плохая, я бы сказала. Но она не критично плохая, там это не ужас-ужас, но ужас просто. Вот. И, конечно, если у вас в, северной, в северном секторе находится входная дверь, то нужно повесить на, него, на нее колокольчик, если хотите избежать каких-то неприятностей. И неприятности могут быть маленькие, но ну, вот одно дело в аварию попасть, да, уже там с каким-нибудь машиной, полмашины нужно будет разрезать, да, убрать, вот, либо царапина на машине, это тоже, в общем-то, авария, но это разные, да, вещи, поэтому вот колокольчик, он может так большую проблему раздробить на, на маленькие, с маленькими, конечно, будет справляться гораздо легче, ну, в случае чего, да. Поэтому повесьте на дверь металлический колокольчик, либо музыку ветра, ну, кому что нравится. В общем-то, вот этот металлический звук при открывании двери, он будет эту пятерку э, как-то успокаивать и нивелировать. И если у вас, э, например, спальня, спальня находится в какой-то другой комнате, например, восточной, но вход в эту восточную спальню у вас находится в северном секторе этой спальни, то тоже на спальню, на дверь спальни, вернее, нужно повесить также колокольчик. То есть на все э, двери, которые находятся в северном, сектора, сев, северном секторе относительно центра квартиры либо комнаты, то тоже нужно повесить колокольчик. Вот. А, у меня кухня на севере, Рахель пишет. Значит, нужно проверить, где у вас плита. Вот если у вас плита стоит в северном секторе северной кухни, то на этой плите лучше не готовить. Лучше готовить где-нибудь, там, не знаю, в скороварке, ну, где-то в другом секторе, в другом месте этой кухни. Это именно мы говорим про месяц быка. А, на северо-востоке. на северо-востоке терпимо. Вот. На Западе можно колокольчик, там двойка. Ну, на Западе. Давайте мы до Запада дойдем. <смех> хорошо? Э, Колокольчиком нет. На самом деле у нас для э, звезды двойки у нас есть специальное средство, корректирующие. Поэтому мы вот дойдем до Запада, я вам расскажу, хорошо? Э, что еще мы делаем? Если у вас, например, э, пятерка в той комнате, где вы часто проводите время, ну, вот спальня, например, или гостиная, там, или кухня, опять же, да, вот, тогда мы э, на э, дверь вешаем колокольчик а в самой комнате ставим такое средство корректор который называется соль вода монеты и как его делать мы берем банку просто обычную литровую ну можно трехлитровую взять да просто туда соли надо больше насыпать литровую банку насыпаем туда килограмм соли обычной не мелкая обычной такой соли заливаем водой эту соль и чтобы соль была закрыта там, ну, сантиметр на два, например, то есть вода была, да, на поверхности соли, потому что соль вся не растворится. И ставим эту банку с солью и с водой на белую круглую тарелку. И вокруг этой белой круглой тарелки выкладываем 6 желтых монет и одну белую, то есть прямо по кругу вокруг банки. И вот всю эту конструкцию мы ставим в данном случае в северную комнату, в северный сектор северной комнаты, то есть прям вот в угол в этот, да и ставим на месяц, после окончания этого месяца, то есть 3 февраля, 4 февраля, можно эту банку убрать оттуда, ну, куда-то перенести в другое место, можете на пол поставить, можете на, на какую-то табуреточку поставить, можете на там тумбочку поставить, ну, куда-то, да, куда-то, не стоит это запихивать в шкаф, потому что соль будет испаряться, и, соответственно, ваши вещи будут испорчены, да, скажем так, будут испорчены, вот, это вот такое корректирующее средство против пятерки. Не подписывайте документы в северном секторе офиса, либо в северном секторе дома. Не ведите переговоры. Если вы в гостиной сидите где-то, да, тогда и звоните кому-то, то тоже посмотрите, чтобы это не был север гостиной, то есть северный сектор. То есть этот вот сектор не используем при каких-то важных делах, да, потому что вы обязательно наделаете каких-то ошибок. Если у вас... В спальне в северном секторе если у вас в северном секторе находится входная дверь в дом то тоже не не давайте деньги в долг не берите деньги в долг потому что либо вам их не вернут либо вы сами не вернете потому что вам будет трудно в общем то будет потери денег то есть это все неприятные ситуации на холодильник можно поставьте на холодильник да можно угу. Подскажите, можно соляное средство ставить выше роста на шкаф? Вы знаете, вообще вот как бы энергии распространяются у нас, где они двигаются, это от полуметра до метра, вот на этом примерно расстоянии, да, то есть от пола. Поэтому хорошо бы, конечно, чтобы вы вот в этом диапазоне высот ставили корректирующее средство, но... Мы исходим из возможностей, да, из наших возможностей. Поэтому если у вас какое-то там место занято, стоит холодильник, и вот в этом северном секторе, то у вас единственный вариант это вот как раз поставить это соляное средство на холодильник, поставьте на холодильник. Ну, что теперь делать? Ну, если нет возможности, опять же, может быть, сам подоконник использовать как-то, да, вот если рядышком с холодильником, например. Ну, то есть мы исходим из возможностей. Если нет, так нет. Ну, что теперь сделаешь? Вот. Можно, вот если на месяц мы вот такое корректирующее средство ставим, не годовые корректируем энергии, да, вот на месячные, тогда монетки можно не выкидывать. Вы просто в следующий месяц перенесете это, эта пятерка перелетит в другое место, вы просто это средство перенесете в другое место. Вот и все. Если, конечно, уже год она простояла в одном месте, эта банка, тогда нужно просто все выкидывать, потому что банка будет вот так оброс, обросшая вся вот этим вот солью и даже соль может почернеть и монеты почернеют и тогда эту всю конструкцию мы просто выбрасываем вместе с монетами монеты не обязательно дорогие какие-то нужны можно китайские монетки вот купить и в общем-то их разложить вот эти вот кружочек сделать из китайских монеток в течение какого времени можно использовать соль вода 6 месяцев или больше ирина можно использовать как я уже сказала вы можете поставить эту конструкцию на год вот она у вас стоит год, просто воду туда подливаете, да, а через год уже выкидываете, потому что в сектор надо другой переносить, это а уже там много энергии будет нехорошее впитано, поэтому переносите. Но месячные вот можно так вот менять, как бы сектора просто и все. Вот. Ну, надеюсь, это понятно, да, что мы делаем с северным сектором, понятно всем. Ну, и здесь вот картина, тоже известная картина Княжна Тараканова, Uh, в общем-то, это, ну, вот как раз такая вот неприятная история, да, которая может случиться с человеком. Uh, ожидания были определенные, а случилась вот такая вот неприятность, да, с, с, с книжной таракановой. Я надеюсь, я не буду пересказывать историю, потому что и картина известная, история эта вся известная. На самом деле был uh, несколько лет назад был мюзикл uh, в театре оперетты. Граф Орлов, он есть в записи, кстати, рекомендую посмотреть, фантастический, вообще красивый мюзикл, и он есть в интернете в свободном доступе, посмотрите, кто не видел, потрясающие тексты, просто, просто потрясающие костюмы, организация вообще вот этого всего спектакля, декорации, музыка, ну, в общем, получите просто удовольствие. Сейчас его повторяют, по-моему, но уже с другими артистами, вот я не, повтор не смотрела, но то, что вот есть записи вот в интернете в открытом доступе, посмотрите и саму историю, и какие там чувства, и, ну, в общем, просто фантастический спектакль. Если неправильно поставили, например, сектор не тот, последствия будут, ли а что там может быть, какие, никаких последствий не будет, нет. Вы просто не используете тогда вот эту, ну, как бы не скорректируете в вот эту пятерку, не скорректируете тогда, вот и все поэтому тут только такие могут быть последствия. Если не скорректировали, значит, какие-то могут быть негативные события. Ну, и то не всегда, да, то есть вы сильно не пугайтесь, потому что не всегда. Мобиль остановить до 11 12 Да, да, конечно, если, если у вас там в северном секторе стоит мобиль, то его остановить. В пятерках мы активизации не делаем. Да. Так, двигаемся дальше, к следующему к сектору переходим. так если переходим напишите да северо-восток спасибо северо-восток годовая у нас там восьмерка это хорошая энергия восьмерка это зарабатывание денег но сейчас ее немножко подпортила вот эта месячная троечка да, потому что тройка она звезда такая агрессивная и звезда побуждающая конкуренции может быть с одной стороны это хорошо если у вас есть такое желание, да, конкурировать где-то, например, там за должность или обойти кого-то соперников, да, то есть, но э, это будет хорошо, то есть она будет вам помогать, она вам даст смелость некую, потому что можно эту тройку использовать именно для позитивных целей. И если у вас таких задач не стоит, то, конечно, она вам будет мешать, эта тройка, она будет провоцировать вас на скандалы в доме, на скандалы с коллегами, на ссоры, и, конечно, это не очень хорошо, да. Поэтому тоже можно получить какие-то травмы рук-ног. У меня тройка в моем доме жизни, Маргарита. Ну, это ничего, это ничего. И, соответственно, как мы будем использовать эту тройку? То есть, либо использовать, либо, наоборот, ее корректировать. Соответственно, мы, конечно, понимая, что вот эта тройка, например, если мы спим, на северо-востоке, у нас на северо-востоке спальня, либо у нас дверь находится на северо-востоке, мы понимаем, что эта энергия будет нас провоцировать вот на эти ссоры, да, на скандалы. И причем такие серьезные ссоры и скандалы. И, конечно, мы можем включить осознанность, понимая, что это просто беяние времени, скажем так, да, это энергии нас на это толкают, можно держать язык за зубами, то есть немножко себя останавливать, если вы чувствуете, что вот вы вовлекаетесь вот в такие какие-то конфликтные ситуации, можете себя немножко притормозить, да, то есть именно осознанностью поработать. Не вступаем в ссоры с домашними коллегами, я здесь написала, держим валерьянку под рукой, да, для того, чтобы немножко себя успокаивать. Ну и, конечно, эта звезда, как я уже сказала, может помочь вам, то есть если нам она не нужна, да, то есть эта тройка, тогда мы размещаем предметы красного цвета, либо треугольной формы в северо-восточном секторе, она будет, вот эти вот корректоры, они будут сдерживать эту энергию. Но если вы хотите, наоборот, например, добиться какого-то результата, то есть вы стесняетесь сказать кому-то, с кем-то разрешить какой-то конфликт, или вы боитесь, то есть вам не хватает смелости, например, что-то сделать, может быть, важное в вашей жизни, но вам не хватает смелости, тогда, наоборот, эта тройка вам эту смелость даст, и вы тогда не корректируете ничего, а просто используете вот... Вот это движение как бы энергии, да, в вас, и помощь этой энергии, она как раз даст вам возможность решить какие-то вопросы, которые вы не могли решить из-за отсутствия, может быть, вот уверенности в себе даже, да? поэтому вы тогда можете использовать эту тройку без всяких корректоров, спите в этом секторе, если вы хотите победить, победить конкурентов, то это тоже вам в общем-то эта энергия поможет это сделать ну и здесь вот тоже верещагина картина мулла рахим мулла кирим по дороге на базар ссорится здесь и шаги идут в общем-то спокойные а тут вот эти два муллы они выясняют как раз отношения то есть вот такие энергии которые реализуют вот эта тройка вот примерно вот этот образ здесь на этой картине изображен Оля пишет, Татьяна, я просто выкупила прогноз руководства на 23 третий год, и эта ценная информация там есть, так хочется вникнуть, но, наверное, без обучения не получится, да. Оля, там все расписано, опять же, все рекомендации по, по месяцам, там все это расписано, просто вы, если обучаться, то вы придете на курс, если не обучаться, вы можете просто использовать эту информацию, она, просто, она вся там дана, да? то есть там все расписано подробно по каждому сектору, по каждому месяцу. Электрический чайник на северо-востоке как символ огня работает? Нет, не работает, Ирина. Так, ответила по северо-востоку, все понятно? Если понятно, плюсики, пожалуйста, и двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Восточный сектор. На востоке у нас семерка. Корректор я сказала уже, да, то есть если вам нужен корректор для тройки, значит вы используете э, свечи, либо используете предметы треугольной формы. Угу. Э, семерка. Семерка тоже звезда очень конфликтная, но такие мелкие ссоры, да, какие-то мелкие. Поэтому мелкие разногласия, мелкие ссоры, споры могут быть порезы и травмы от острых предметов, и если у вас, например, кухня на Востоке, тогда вот семерка может вам как-то там без пальцев можно остаться, да, так грубо говоря, ну, то есть какие-то порезы, просто будьте аккуратны. Если вы работаете, например, с какими-то острыми предметами, опять же, ремонт или что-то что еще такое делаете, то ну, в январе это не очень хорошо, здесь не, не очень хорошая идея на Востоке делать ремонт. Но если, в общем-то, пилите что-нибудь там, да, не обязательно со стенами связанное, а просто вот вырезаете, может быть, что-нибудь, тогда тоже будьте аккуратны с острыми предметами, можно получить травму. Также эта семерка провоцирует пожары, кражи и... Нужно, в общем-то, если вы используете эту, эту, этот сектор, то есть либо спальня у вас, либо, например, входная дверь, тогда, если вы куда-то будете уезжать, то никому не рассказывайте, куда вы едете, проверяйте сигнализацию, проверяйте пожарную безопасность, чтобы у вас проводка была хорошая, нормально работающая, потому что есть риск пожара. И, конечно, нужно убрать все свечи из восточного сектора, все ну, какие-то пожароопасные предметы убрать из восточного сектора и не зажигать там ничего такого. Тем более, если у вас там спальня не курить в спальне, да? Вот. И поэтому как бы следите, опять же, если вы где-то ходите и используете активно восточный сектор, следите за сумочкой, за кошельком, не. Не доверяйте ваши ценности кому-то постороннему, да, например, на вокзале, там, посмотрите за моими вещами, то есть, в общем-то, будьте аккуратны, будьте осторожны и э, проверяйте, опять же, когда уезжаете, на долгое время уезжаете из дома, тоже никому не рассказывайте о том, что вы надолго уехали из дома, да? чтобы вот не было, э, как бы у людей даже желания <laughs> посмотреть, что у вас там находится в шкафах, то есть не провоцируйте кражи. Ну и на, поскольку мы говорим про риск пожара, то здесь, конечно, пожарный, да, вот такая, это, конечно, шуточная такая картина, но тем не менее, да, в каждой шутке есть доля шутки. И здесь портрет пожарного с дымящейся сигаретой, вот, и дымящейся сигареты, которая лежит как раз около здесь картины, вот, и... То есть нужно быть аккуратным, да? то есть опять же вот с огнем нужно быть здесь аккуратным, если вы активно используете восточную комнату, либо у вас в восточном секторе находится входная дверь. Татьяна, активация солнца в секторе Восток-2, ну, можно по-разному активизировать сектор Восток-2, да, активизация солнца, она может по-разному делаться, вот. и с помощью свечей, и не только с помощью свечей, по-разному, поэтому здесь нет никаких препятствий. Солнце на, восточ, на, на Востоке свечой тоже не активировать. Если вы под присмотром это делаете, еще раз, нужно понимать, да, то есть если вы ставите свечку в каком-то, например, колбе какой-то стеклянной, да, и вы в это время дома находитесь, и у вас нет животных, у вас нет детей, то есть все под присмотром, все под контролем, то это допустимо, ничего страшного. Если вы оставляете это все кому-то, поручаете, да, или вы, например, зажгли и ушли, такое тоже бывает, вот, тогда это опасно. Потому что здесь нужно, еще раз говорю, я сама лично у себя, когда делала активизацию свечой, подожгла обои. Поэтому здесь все нужно соблюдать, вот эту пожарную безопасность, потому что риск очень высокий. Да? Вот именно в месяц БК риск высокий. Вот. Если боитесь что-то вот, свечой, значит, просто делайте другой, другой способ активизации, он возможен. Угу. Так. Висит гирлянда, что делать? Еще раз говорю, проверьте, если она работает нормально, то значит все нормально. Если она, оголенная провода, просто у меня тоже вот за <зо> мной сейчас находится розетка, вот, и у меня пришла внучка, и она эту розетку выдернула. То есть, конечно, это уже неправильно, да, то есть это опасность пожара, то есть нужно сразу все привести в порядок, чтобы было все хорошо. Вот. А я, вот, Мария пишет, а я так подокотник подошла, подожгла, да, поэтому еще раз говорю, все, что было аккуратно, то есть вы соблюдаете пожарную безопасность, за ней следите тщательно, вот за э, выполнением активизации в том числе. Про, вас, про февраль мы еще не говорили, Таня, у нас там другие совершенно энергии, потому что в феврале меняется, меняется у нас э, год, да, то есть будет год кролика уже, это совсем другие энергии следующий сектор это юго-восток хороший сектор потому что у нас четверка годовая пока но ну, более-менее звезда да и восьмерка сюда пришла это звезда которая приносит нам деньги и этот сектор нам может помочь увеличить доход также он связан с обучением также он связан с работой и в общем-то благоприятный сектор то есть можно его использовать да у нас сейчас три сектора будут хорошими он связан также с творчеством, этот сектор, и можно зарабатывать на каких-то творческих идеях, и на, не только идеях, на работах, например, да, вот вышивку, например, продавать. Или у нас есть сайты-рукодельницы, вот, можно на рукоделии зарабатывать. Вот, поэтому, если у вас есть такое хобби, которое можно монетизировать, можно, используя этот сектор юго-восточный, собственно, получить дополнительный доход вот, за счет монетизации вашего хобби. И, конечно, хорошо тогда разместить в юго-восточном секторе рабочий стол, хорошо чередовать работу и отдых, чтобы не переутомляться, потому что вам захочется больше и больше поработать да, в этом секторе, ну и следить за расходами на удовольствие, потому что если это хобби, то можно как бы туда прорвать целую денег, ухнуть, вот, и это будет тогда уже не доход, а некоторый расход, вот, поэтому здесь, в общем-то, соблюдайте баланс. Ну и, конечно, поскольку эта звезда, она так, восьмерка, это хорошая звезда, она также может помочь людям развиваться, да, то есть и в том числе, может быть, там увеличить зарплату, да, то есть вот можно увеличить зарплату, то есть можно попросить, если вы используете этот сектор, можно попросить увеличение зарплаты, ну, если вы работаете по найму, например. Если на Юго-Востоке натальные 2,5, Владимир спрашивает, мы сейчас про натальные не говорим, мы говорим сейчас только о месячных звездах, если натальные 2,5, то и вы никогда там ничего не делаете, да, тогда вы можете, в общем-то, использовать этот сектор определенное, на определенное время с определенной целью, например, если вы хотите там заработать, монетизировать свое хобби, да, тогда вы можете просто два часа там, каждый день побыть, поработать там и уйти, собственно, из этого сектора, да, то, ну, не спать, например, годами в этом секторе. То есть все равно эти энергии приходящего периода мы можем использовать. Ну и вот опять же в тему нашего зарабатывания на нашем хобби, это вот Тропинин, Кружевница, очень яркие у него образы, он очень много картин написал тех людей, которые чем-то занимаются, да, то есть ну, как бы не сидят без дела, а вот именно чем-то занимаются. И вот э, такой живой взгляд у этой кружевницы, это, конечно, девушка, понятно, что она крепостная, но такой вот там для нее это удовольствие. Вот я даже обратила внимание, что вспомнила сразу, что в детстве у нас тоже рядом с домом была женщина, которая занималась вот такой вологодской кружевой, она каплюшках плела, да, то есть не иголкой вот вышивала что-то, а именно вот коклюшки, сейчас не очень... По-моему, там единицы остались мастеров, и, ну, вот, которые работают вот в этой технике вот с коплюшками. то есть это фактически ушедшее искусство, которое некому передать, к сожалению, исчезающий вид искусства, если уже не, исчез... не исчезнувшись, так скажем, да, потому что даже на выставках, вот, которые я посещаю, уже таких э нет мастериц, которые это делают, к сожалению, хотя очень интересно. Так, Маргарита пишет, а у меня кровать. Ну, про натальные, еще раз говорю, натальные мы сейчас не обсуждаем, да? Если нам нужно быстрый результат получить, вот заработать на, например, на, продать кружева, вот те же, да, на каком-то нашем хобби, то мы будем использовать годовые месячные звезды, а не натальные. Следующий сектор, очень хороший, это юг. 4,9, у нас 9 годовая, четверка пришла туда месячная. Сектор связан с романтикой, с обучением, опять же, с экзаменами, да, с подготовкой к экзаменам, к экзаменам то есть очень-очень благоприятный сектор. И можно, опять же, себя позиционировать определенным образом каким-то, да, потому что вот этот сектор, он также связан с маркетингом. И, конечно, поскольку четверка здесь и обучение, и романтика, то есть и звезда радостных событий здесь, это девятка, этот сектор, то, конечно же, если вы хотите заниматься зачатием используйте южную комнату если вы хотите познакомиться с кем-то используйте южную комнату то есть расположите здесь кровать или спите в этом секторе например если у вас гостиная на юге то переходите туда спать если вы одиноки если у вас там спальня в южном секторе то ура у вас есть возможность как раз в месяц быка как-то встряхнуть отношения с мужем и, соответственно, как-то внести такой вот драйв в эти отношения, можете, в общем-то, использовать вот эту южную спальню. Ну, и если вы расположите рабочий стол какой-то свой или, например, учебный стол студента, да, то есть подготовиться к экзаменам, то следите, ну, чтобы у вас вот эти мысли не ушли в какую-то другую сторону от учебы, да, потому что вы можете, в общем-то, своими мыслями как раз в какую-то романтику улететь, вот, поэтому здесь нужно соблюдать баланс, вот, но, тем не менее, такой, такой сектор очень хороший, получается очень хорошие энергии, и, конечно, вот больше-то они связаны именно с, романтическими, э, с романтической темой и вот с темой обучения, с сдачей экзаменов, потому что себя нужно показать. У меня спальня в этом секторе, есть шанс на отношения? Да, да, Маргарита, есть. Если входная дверь, то же самое, конечно, все равно, то есть какие-то у вас романтические отношения, может быть, развивайте, э, знакомьтесь, то есть не бойтесь, выходите в люди, что называется. Ну и вот здесь известная картина Марка Шагала, называется она «День рождения», и она, она была начата, начата, эта картина 7 июля 2015 года, это был как раз день рождения Марка Шагала, и по воспоминанием воспоминаниям его жены Беллы, вот он, она пишет, что я собрала букет и хотела его преподнести Марку для того, чтобы, это перед свадьбой еще было, да, то есть до свадьбы, хотела преподнести ему, вот, поздравить его с днем рождения, а он как сумасшедший кинулся к холсту, и вот как бы мы замерли тут, и в таком, у него был такой... Прилив э, вдохновения, что он начал писать вот эту картину, и, собственно, вот он себя изобразил, видите, такие в полете вот летящие вот, вот такие вот эмоции очень сильные, которые, э, энергии любви, да, которые их подняли к небу, и э, вот я вам этого и желаю, да, то есть если у вас э, стоит вопрос э, как-то влиться, что ли, вот в эти энергии, не упускайте эту возможность, потому что для этого очень хороший сектор южный. Как активировать комбинации ХТУ-4.9 на юге, северо-запад, 6.1? Ольга, не будем сейчас отвлекаться на эту тему, хорошо? Я вам сейчас рассказываю, что надо делать и что можно использовать. Активировать, вот вы прям сидите в этом секторе, вот ваша самая главная активизация. Вы уже используете, вы уже активизировали эти энергии. Если южное окно поставить стол ребенку, лучше лицом к окну или спиной – Смотрите, если мы говорим целиком про сектор, вы поставьте так, чтобы было удобно, потому что мы можем, если вы больше, глубже знаете, да, тогда лучше использовать еще лицевое направление благоприятное для ребенка, чтобы он хорошо учился, то есть он будет сидеть в секторе и в направлении самого хорошего направления, ну, как бы в его лицевом направлении хорошем. Направления Фувей, направление развития. Это если вы знаете. Поэтому мы сейчас говорим, вы сектор можете использовать. Вот как вам больше нравится, собственно. Дальше уже дальше, если вы что-то знаете еще дополнительно. Надеюсь, ответила а, Олеся. Угу. Кровать могу поставить или север, или центр квартиры. Какая пятерка менее вредная? А, тогда лучше центр. Тогда лучше центр. Картину с <смех> шагалом вот эту, да? Угу. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Юго-Западный сектор. В юго-Западном секторе у нас двойка годовая. А шестерка месячная, то есть шестерка месячная это хорошая звезда, и она в общем-то такое спокойное дает нам, вот такая энергия получается у нас спокойная, потому что двойка шестерка это такое энергия такая очень стабильная, спокойная. И шестерка дает карьер, ну, возможности развить карьеру, при, получить признание, будет больше ответственности э, и дает некое торможение, поэтому... Э, как бы сектор-то он в общем-то шестерка сама по себе хорошая да, звезда но сектор в общем-то нейтральный потому что у нас там еще и двойка выдавая и как я уже сказала что это такая энергия спокойствия потому что энергии они в общем-то такие не очень активные обе да не очень активные обе вот и тем не менее, используя этот сектор, мы можем спокойненько завершить проекты, которые нам нужно завершить, немножко, может быть, дольше мы будем делать их, да, то есть закладывайте туда побольше времени, но тем не менее мы можем, в общем-то, спокойно все доделать, да, и это сдать проекты нужные, опять же, карьеру какую-то себе сделать на этом, да, то есть вот карьерные вопросы решить, получить, опять же, поддержку, например, влиятельных лиц, Соответственно, если вы ищете работу, то делайте это из вот как, как раз юго-западного сектора. Прям садитесь в юго-западный сектор, рассылайте резюме, просматривайте вакансии и, собственно, используйте вот этот сектор для этой цели. И также, если вы хотите, опять же, продвинуться по карьерной лестнице, да, конечно, вам нужно взять на себя больше ответственности, потому что вот эта ответственность как раз вам даст рост вот такой в карьере. А карта года это 2022 -го года или уже 2023? Конечно, это карта года, но не 22, если по времени, да, а года тигра. Это карта года тигра, потому что у нас год кролика начинается с 4 февраля, то есть в январе у нас еще относится к предыдущему году. Вот. То есть карта здесь правильная. Если выбирать северо-восток и восток, что лучше под задачи. Смотрите под задачи. Я вам рассказала и про восточный сектор, и про юг, и про северо-восточный. Какие у вас задачи стоят, тот сектор используйте. Получается, что месячные энергии сильнее, чем годовые. Оля, это э, мы смотрим на комбинацию, во-первых, да. Во-вторых, месячные энергии, они вы просто больше, быстрее результат увидите. Вы увидите быстрее результат. Вот и все, они активнее. Вот. Вот. Так, ну на вопросы, она, кажется, на все ответил. Ну давайте про квартиру вам еще расскажу. Да, кстати, вот про корректор, да, то есть поскольку у нас весь год там звезда болезни на юго-западе, да, то есть мы там ставим корректор тыкву-гулу. Это тыкву можно купить ее живую в магазине, можно купить ее в каких-то сувенирных магазинах, да, фэншуйских. Ну в общем вот это вот самое лучшее средство коррекции – это тыкву-гулу. И вы ее ставите, вот она у нас должна стоять уже весь год фактически с самого февраля 22 -го года и по сегодняшний момент на вас на э, юго-западе. А шестерку мы не будем с вами корректировать, да, потому что у нас шестерка, в общем, это позитивная звезда, поэтому здесь просто тыкву-улу стоит и все, больше ничего. И вот эта картина Федора Толстого "Ягоды белые и красной смородины", написанная в 1818 году. Что я про нее хотела сказать? как раз вот о карьере, да, то есть о реализации своих возможностей, спокойно, в свободном варианте, в спокойном таком варианте. Федор Толстой подарил эту картину императрице, и она ей так понравилась, но на самом деле, вот даже если увеличить, вот эти вот белые смородинки, видите, даже вот красные смородинки, просто прозрачные, правда, как живые лежат, вот эти смородинки. Он ее подарил императрице, она сняла с, с пальца с руки перстень который стоимость его была не, не менее полутора тысячи рублей э, в то время когда например рубль свои рисунки сдавал ломбард закладывал за 10 рублей да то есть получить вот такой подарок такую оценила вот эта императрица вот эту работу э, за картину э, и на эти деньги он снял в петербурге огромный дом смог и в общем-то это было такое разовое мероприятие да, но у императрицы Родственников было пол Европы, и она заказывала ему регулярно вот эти картины. И по воспоминаниям его дочери, он рассказывал, что мы, в общем-то, много лет ели одну смородину, да, или там питались одной смородиной. Не, не ели смородину, а питались одной смородиной. То есть вот те деньги, вырученные за вот эти картины, он писал все время вот эти веточки смородины, и императрица их раздаривала, и, в общем-то, это их кормило всю семью много лет. Так что вот человек как бы легко, спокойненько сделал себе состояние, сделал себе карьеру и вот на таких вещах. вот Я как бы вам желаю, чтобы ваша карьера точно так же складывалась успешно, очень спокойно, без напряга и легко. Вот. И в этом месяце, и, конечно, в следующем году в том числе. Ирина спрашивает, если по-малому тайчи в этом месяце на двери в комнату прилетела двойка, что делать? Ставим тыкву в улу. От двойки у нас просто нет никаких других вариантов коррекций Если просто на дверь она пролетела, то можете витаминчики пить. Как бы уважите эту двойку, звезду болезни, просто пейте витамины какие-то, там бады, зарядку делаете, ну что-то такое. А тыкву надо добыть из земли. А в тыкву надо добавить земли или просто одну тыкву. Одну тыкву не надо никакой земли здесь. Смородина, это полезно, это да, Рахель, это правда. Ну, вот очень мне понравилась эта картина, на самом деле, может быть, не, не так известен вот этот художник, сколько вот эта картина просто превосходная, на мой взгляд, прям живая. Вот, так что рекомендую посмотреть поближе, да, ее надо увеличить, Посмотр... найдите в интернете просто фантастическая картина. Это не Боратор а Льва Толстого. Может быть, но я не уточнила этот момент, честно говоря, Светлана. Может быть. И еще у нас один сектор остался, западный сектор, это годовая у нас там семерка и двойка месячная, то есть мы опять же, если месячная двойка прилетела в этот сектор, и у нас там какое-то важное помещение нашего дома, тогда мы там ставим также тыкву гулу. то есть это обострение болезни, это может быть лень, это может быть затягивание, то есть если у вас беременность, или если у вас есть какие-то хронические заболевания, или вы планируете беременность, Тогда не спите в западной комнате, то есть не используйте западную комнату. Соответственно, если опять же в сектор двери входной, вот эта двойка прилетает, то есть на Западе у вас входная дверь, то тоже просто начинаете пить витамины, как-то можно пройти обследование какое-нибудь, вот, вот входная дверь Галина пишет, да, то есть обследование, витаминчики, в общем-то, что-то для того, чтобы прогулки каждый день можно делать, да, как раз для того, чтобы вот эту двоечку успокоить и, собственно, заняться собственным здоровьем, вот, заняться собственным здоровьем гульнас пишет кухня на западе тоже можно поставить там тыкву углу спокойненько ничего страшного вот и как я уже сказала что если какие-то хронические заболевания либо беременность не, не нужно спать в этом западном секторе то есть не нужно спать в западной комнате нужно сохранять там тишину в этом секторе если вы не можете вот, перейти например у вас на западе спальни вы никуда никакую другую комнату использовать не можете тогда не стучите там не гремите не включайте громкую музыку, чтобы эту двойку не беспокоить, то есть вот, и мебель тоже не передвигайте, так, чтобы с грохотом каким-то, да, вот, ну и активизации мы тоже там не делаем в этом секторе, то есть на Западе мы активизации не делаем, вот про тыкву-улу я уже сказала, и… Э Здесь Пьера де Казима, художник написал портрет Франческо Джамберти, ну или Джамберти, Джамберти, скорее всего, да, в 1505 году. Чем эта картина интересна? Тем, что по ней можно определить заболевания, которые были у этого человека. Вот просто, как бы, есть люди, которые по произведениям искусства диагностируют, в на изображениях заболевания. И это возрастное заболевание, оно у молодых не встречается, вот которые здесь определили. Ну и вот потери зрения. И здесь вот на виске выступающие вены, это видно. И в общем-то диагноз был поставлен специалистами уже современными. И на самом деле есть даже другие картины у Пьера Дикозима, которые просто подтверждают, скажем так, эти заболевания, подтверждаются, да, что человек чувствовал, что он уже уходит из жизни, и он ему заказывал этот портрет именно потому, что уже как бы заболевание такое серьезное. Вот, поэтому картина, в общем-то, на мой взгляд, она такая позитивная, да, то есть она такая светлая, но тем не менее вот с болезнью связанная. Вот, с болезнью связанная. Врачам можно делать активизацию? Конечно, можно, а почему нет? Кровать отодвинули от западной стены в юго-западной юго комнате и поставили металлическую вулу. Хорошо, Наталья, да, такой возможный вариант. Активизации прогулками по на запад можно делать? Прогулками можно, да, на запад можно. Угу. Я говорила, что уже здесь у нас, как бы, в пределах нашего дома вот эти энергии, которые распределяются в пределах нашего дома, за пределами нашего дома там другая история. Вот, угу. Так, Глухар, я по ссылочке не могу сейчас перейти, просто времени у нас на это не хватает. Угу. Так, спасибо большое вам, что вы с нами. Не уходите, пожалуйста, потому что сейчас я вам хочу представить вот наш мастер-класс, который мы приготовили на... Так, а пагоды можно корректировать? Ирина спрашивает. Да, можете, можете пагоды корректировать, но, ну, конечно, вот тыква она, в общем-то, у нас специальное средство коррекции от звезды болезней. Мюзикл называется «Граф Орлов», про который я говорила, «Граф Орлов». А к чему вы эти картины больных показываете? Я просто знакомлю вас с произведениями, художественными, не, не более того. Ну, просто они связаны вот здесь вот с темой болезней, вот эта вот картина, поэтому я ее показала. Что-то в другое, что-то в других местах. Ага, так, эта керамика может быть тыквой. Может быть, да, может быть металлической тыква-гулу, может быть керамическая тыква-гулу, в общем, может быть даже живая тыква-гулу, потому что их продают в магазине, то есть это реальные живые тыквы. Из этих хороших секторов, куда перенести йогу? Кэти спрашивает. Но у нас есть четыре хороших сектора. Вот в, любой, в любые эти сектора можете на юг перенести, можете на юго-восток перенести, можете перенести куда еще на юго-запад, и можете на э, северо-запад. Вот четыре хороших сектора. В любое место можете поставить. Угу. Угу, угу. Так, Спасибо, картина интересна. Ну что, друзья, я хочу вам быстренько рассказать про наш приготовленный вот этот мастер-класс, который будет 15 числа. У нас уже осталось вот всего-то 9 дней, да, чуть больше недели. Этот мастер-класс, мы его называем как иммунизация. Он входит в большой курс по активизациям фэн-шуй. И я быстренько расскажу, что туда входит в эти активизации, то есть мы его начинаем, стартуем, этот курс активизации фэн-шуй стартуем в феврале, начнется, но поскольку активизация иммунизации дома, она у нас немножко раньше будет, начинается, да, то есть ее нужно делать обязательно в январе, поэтому мы самый первый класс вот этот, который мы называем иммунизацией, мы будем проводить 15 января, чтобы все-все-все желающие могли эту активизацию сделать. Я прожила два года в разных квартирах, да, жила два года с пятеркой на двери, вот на входной двери, и вот благодаря вот этой иммунизации, в общем-то, слава Богу, год прошел нормально, то есть никаких особенных катаклизмов я не заметила. Что дает этому иммунизация? Она выравнивает вот эти все энергии в доме, то есть она их делает позитивными, потому что потому что как бы вот эта иммунизация, ну что такое иммунизация, да, это как бы как укол витаминов, да, как укол витаминов, и иммунную систему мы поддерживаем, иммунную систему дома. То есть даже если у нас есть какие-то там негативные сектора, естественно, в доме, да, то есть есть какие-то позитивные, и эти негативные звезды, которые к нам прилетают, они нам, в общем-то, могут, могут оказаться в хороших каких-то, ну, не хороших, а в нужных нам секторах, да, вот в спальне, например, или на входной двери, или еще где-то в важных комнатах. И вот эта иммунизация позволяет эти энергии превратить в позитивные. То есть у вас дом будет под защитой вот этой ну, вот иммунизации, да, если так можно сказать. То есть под защитой ну как с прививкой, да? как с прививкой. Вот и поскольку еще раз говорю, делается это все один раз в году. Вот мы проводим 15 января этот мастер-класс, вы можете на него прийти сейчас, вы можете, то есть, не весь курс покупать, вот как у нас он, он будет вот этот, вот этот мастер-класс иммунизации входить в курс активизации. Но поскольку он стартует чуть-чуть попольше, мы потом те люди, которые придут на курс, мы просто им дадим этот вот мастер-класс. Но вы можете просто отдельно его прийти, потому что он на самом деле очень важный, и мы будем говорить, как мы можем как раз вот скорректировать вот этими способами. Наши энергии в доме, чтобы у нас было, в общем-то, при том, что у нас приходят какие-то непозитивные энергии на дверь, что у нас какие-то сектора там будут поражены, да, важные сектора, мы все равно с помощью вот этой прививки получаем позитивные сектора, в, позитивные энергии в нашем доме, то есть на весь год. Делается это все один раз на, в году. Обязательно, вот мы сейчас это будем в январе, я уже так... При... Посчитала <дату>, дату примерно, да, то есть обязательно это будет делать в январе и, собственно, весь год вы можете быть спокойны э, насчет э, энергии вашего дома. А, тыкву живую можно поставить? Можно живую, да. А, иммунизация – это уборка? Нет, это не уборка, это не уборка. А, вот соль с водой у плиты на Западе в одном из ваших рекомендаций от вашей школы прочитал на январь. Ал, это хорошо. Это хорошо. Э, так. Сколько стоит мастер-класс? Да, ссылочку, Лена, ссылочку, пожалуйста, в, в чат э, бросьте. Стоимость этого мастер-класса, сейчас я до него дойду, конечно же, ну тут, как я уже говорила, мы про все, про весь курс, он объемный, у нас там будет 11 либо 12 занятий. Мы будем два раза в месяц встречаться на всем курсе, но если мы говорим вот про эту иммунизацию, про один мастер-класс, то, сейчас я дойду до этого слайда, ну вот старт всего курса 21 февраля, а мы пораньше начинаем вот этот вот мастер-класс по иммунизацию, вот. Как усилить иммунитет дома в 2023 году? О том, как сделать защиту вашего дома и всех, кто в нем живет на 2023 год. 15 января будет этот мастер-класс, повторяюсь. Что вы узнаете? Что... Рабочие, эти, вы узнаете рабочие способы защиты вашего дома и, соответственно, и нас в том числе, жильцов, да, от воздействия негативных энергий. Как проводить активизацию четырех благородных помощников, мы будем говорить на этом мастер-классе, как найти наилучшую дату и час для активизации этих благородных, какие сектора в, вашем, в вашей квартире отвечают за те или иные аспекты нашей жизни, как правильно найти нужный сектор и... Про иммунизацию, то же самое, да, то есть вот, этот вот а эта техника будет отдельная поскольку она, я научу вас рассчитывать эту технику, соответственно, вы научитесь это делать на все последующие годы жизни, и для тех, кто хочет просто приобрести, приобрести это только этот мастер-класс, вот без курса фэн-шуй, например, да, потому что если есть курс фэншуй то там он будет этот мастер-класс туда входить, и будет другая стоимость, я сейчас к ней вернусь. А для тех, кто хочет только приобрести этот мастер-класс, он стоит 4900 рублей. Вот Переходите по ссылочке, приобретайте этот мастер-класс, вводите ваши контактные данные, формируйте заказ и, соответственно, в течение сегодня-завтра можете оплатить этот курс, этот мастер-класс. Что еще сказать про эту иммунизацию? Это, конечно, эксклюзивный мастер-класс, потому что я не встречала ни у кого из преподавателей вот на русскоязычном пространстве, чтобы вам давали эту технику. Вот. Я сама еще раз говорю, я использовала это вот два года. В общем-то, с пятеркой на двери спокойно жила. Вот. Поэтому все проверено, да, то есть это уже техника проверенная. Поэтому приходите. Эта информация будет доступна только профессионалам, конечно, да, потому что, еще раз говорю, я не встречала вот эту технику нигде, ни у кого из преподавателей на русскоязычном пространстве. Сама я получила ее у мастера из Гонконга, вот, и использовала, вот, проверила, поэтому готова вам ее сейчас передать. Поэтому переходите по ссылке, приобретайте мастер-класс, будет запись у нас. Да, и будет запись, она, вот эта вот, запись мастер-класса у вас, эта информация, если вы что-то забудете, потому что год пройдет вам на следующий год, надо будет тоже что-то посчитать, да, эта запись у нас останется, потому что у нас записи мы в личном кабинете оставляем бессрочно, не удаляем, поэтому вы будете пользоваться этой информацией, один раз получив, в общем-то, всю оставшуюся жизнь, поэтому переходите по ссылочке, делайте заказ, вводите ваши контактные данные, ну и... Соответственно, Лена может вам рассказать сейчас, как можно легко оплатить, если вы находитесь в другой стране, если сложности какие-то возникают с оплатой, то Лена вот сейчас может выйти и вам рассказать об этом, как вы можете это сделать, как провести оплату. Либо напишите нам на почту запрос, чтобы мы вам помогли, потому что есть возможности, соответственно, мы вам поможем. Вот. Угу. Напишите, напишите ответ на письмом, вы сделаете самый главный заказ, да, то есть переходите по ссылочке, сделайте заказ, введите ваши контакты, контактные данные и напишите письмо нам на почту в ответ на любое письмо от Натальи Пугачевой с просьбой помочь вам решить вот этот вопрос с оплатой, и Лена вам ответит и поможет. Вот. Для людей, которые ничего вообще не понимают, подойдет этот курс? Конечно, конечно, да. Все разжуем просто вот от нуля, потому что на самом деле курс не, не сложный, все будут таблицы вам даны, где что найти, куда смотреть, все расскажу, поэтому... Сейчас про активизацию расскажу, да. Все-все будет понятно. Потом мы же с вами будем общаться в режиме онлайн, то есть это не, не запись. Я все расскажу, вы сможете задать вопросы. Если вы опять же будете как-то потом, например, по записи уже изучать этот курс, у нас есть почта, у нас есть личный кабинет, где вы можете задать вопросы, и, собственно, мы ответим, естественно. Вот, поэтому подарок сегодня будет, не расходитесь, да. И про активизацию целиком, если курс у нас будет, э, ну, то есть, если вы хотите приобрести вот этот мастер-класс, который входит прямо в курс фэншуй э, активизации фэншуй, то стоимость вот этого курса 21 970 рублей, есть рассрочка, опять же, вам тогда нужно, Лен, бросьте, пожалуйста, ссылочку на э, сам курс по активизациям, и э, есть рассрочка, и тогда вы можете также написать письмо на э, нашу м, почту э, с просьбой вам предоставить рассрочку, и вы обговорите эти условия. Вот, то есть вы можете приобрести, в общем, подытоживаю, да, вы можете приобрести отдельно вот этот мастер-класс с иммунитетом, э, и вы можете приобрести целиком курс, куда будет этот мастер-класс входить. Вот стоимость этого мастер-класса будет уже входить вот в эту 21 970 рублей. Угу. Уже будет входить. Если я уже зарегистрирована, я перевела 1000 рублей, мне опять регистрироваться, Людмила. Нет, скорее всего, нет. Да, Лена сейчас ответит на вопрос. Вот. и Я думаю, что Лена сейчас напишет. Угу бадзи плюс фэн-шуй это другое это другое да, альмира это совсем другой курс бадзи, бадзи плюс, плюс фэн-шуй для того чтобы узнать вот активизации по фэн-шуй вот в нашем курсе не нужно знать бадзи сразу говорю не нужно знать бадзи, это другая тема это чисто фэн-шуй активизации где используются правила для фэн-шуй и там все четко по шагам все разберем Начиная от того, как найти центр дома, как сделать измерения, где что смотреть, какие инструменты использовать, и, в общем, какие даты выбирать, какие сектора выбирать, да, как их правильно находить, все-все-все расскажем, всю технику, то есть все пошагово. Курс не очень легкий, то есть там, еще раз говорю, не надо никаких измышлений, там, собственно, все будет прямо вот по таблицам, шаг один, шаг два, смотри сюда, смотри сюда, все. Угу. Есть еще какие-то вопросы по этой теме? Еще раз приглашаю вас на вот этот курс, даже, может быть, если не на курс вы не хотите, например, там, ну, по, по какой-то причине, приходите для ознакомления вот на этот мастер-класс по иммунизации, вы, по крайней мере, поймете, да, что мы делаем, как мы делаем, как мы это все вам даем, и, соответственно, вы потом решите, пойдете вы на курс, на целиком, на активизацию или не пойдете, потому что вот этот вот первый самый, на, первое наше занятие 15 января, который будет 15 января, вы, во-первых, методы посмотрите, как это делается, да? и поймете, подходит вам этот курс или не подходит, нужен он вам или нет. А во-вторых, вы сможете использовать вот эту технику, еще раз говорю, которую вы нигде больше не возьмете. Просто нигде больше не возьмете, это я вам ответственно говорю. Поэтому переходите по ссылочке, еще раз, Лена, бросьте нам ссылочку на вот эту, на мастер-класс по иммунизации. Записывайтесь, бронируйте место себе на... Этот мастер-класс. А потом можете решить уже, стоит вам идти на курс по активизации в или нет. На весь, на весь длинный курс, на все 12 занятий. Угу. Есть ли еще какие-то вопросы ко мне вот по проведению нашего курса? По активизациям. Все понятно да? можем продолжать Да, мастер-класс стоит 4 900 если вы хотите на весь курс это будет вот мастер-класс будет 4 900 входить вот в эту стоимость 21 970 угу. лена вам предоставляю слово может быть как вы ответите на какие-то вопросы которые я не вижу я имею в виду активизацию иммунизации, когда делается в январе, конечно, после нашего мастер-класса, конечно. Мы поэтому и подвинули вот так мастер-класс, потому что это после мастер-класса. Да. Здравствуйте, Татьяна. друзья. Татьяна, вам сейчас еще, да, Тань, бонусную же да. активацию вы дадите вот эту прекрасную да, да, вашу, да? Да-да. Я, на самом деле, я думаю, Тань, даже ну вопросов ко мне нету вроде. Как? Вот, mm -hmm. Если что, задавайте. Я тут, вот, просто э, мы бы вам про него не говорили, про этот мастер-класс, да, потому что у нас уже и группа на него набрана, и вообще все, по-моему, в курсе, но редкая возможность действительно, ну, как-то под... подтянуться, стегнуть иммунитет дома, особенно те, у кого на двери, там, на окна и прочие места прилетают нехорошие, да, пятерки и другие злые звезды, вот, ну, и вообще поскольку, скажем прямо, много позитива в следующем году пока не видно, вот скажу так, витиевато, ну как бы у каждого своя история будет, безусловно, да, но в целом, то, наверное, надо помогать себе всеми возможными способами, которые особенно не требуют каких-то страшных вложений там, я не знаю, еще ну и плюс, еще, конечно, но, друзья, это mm -hmm. ваш выбор. Mm -hmm. да. Мы никогда не настаиваем. Вот Я изучаю фэншу Анны Барышниковой. Ух ты, Маргарита, поздравляю вас. Вы, наверное, очень много знаете. Простите меня мою иронию. А как у вас изучать бадзы? А вот у нас скоро по бадзы будет курс для новичков. Для начинающих мы вам обязательно всем напишем, пригласим на знакомление с этим курсом. Сначала там будет много всего, потом мы вас позовем. Сейчас, кстати, на него доплата там, и цена сильно ниже. Если вас интересует бадзи, друзья, я сейчас просто, чтобы мне не искать ссылки, напишите на почту, я вам все обеспечу. Спасибо, Татьяна, вас благодарит. Ольга, очень интересно, хорошее настроение, добра, Жанна пишет. Благодарю, Татьяна, за ответ. Очень хорошо, что активизация делается после мастер-класса. Друзья, на мастер-класс, Таня, если я правильно да, помню, вы приходите уже со своими планами да, дома, домов, желательно, Не желательно. Желательно, да, да, да. да. да вот это, вопросы все да, закрыли. Да, на мастер-классе задать вопросы, и там, может, кто-то почертит что-то, да, чтобы уже mm -hmm. просто после мастер-класса встать и начать делать. Ну, вы все равно успеете подготовиться, да? И О, так что, ну, это, да. Практически. Все равно успеете подготовиться, потому что это будет ну, не завтра, да. допустим, 15 числа, допустим, мы проводим мастер-класс, 16 активизация, Нет, у вас будет время на подготовку, так что вы не волнуйтесь. Да, да, да, все равно будет время, поэтому мы его и проводим да. сейчас, чтобы вы успели до Нового года. Мы вообще не хотели его проводить, ну как не хотели, мы могли его не проводить, могли просто включить как часть курса активизации фэн-шуй. Но потом, поскольку, ну как-то грех не дать возможность. Угу до начала года сделать что-то, чем только в следующем уже году да, давать эту возможность. Поэтому вот мы его делаем. Сейчас как-то не очень понятно многим, что это за активизация и что это за иммунизация, Ну вот как можем, так и объясняем, да, вот, что это часть. Ну, кто хочет просто... Можете просто прийти на мастер-класс сначала, потом разберемся уже дальше с активизациями фаншу, чтобы вам не путаться. Вот такая история. Сейчас слайд, слайд, слайд, правильной сценой иммунизации я хочу сказать, вы там еще знания получите, как активизировать благородных, мы забыли об этом тоже акцентировать внимание, да, потому что есть благородные помощники у нас, и мы об этом на этом мастер-классе еще вам дадим тоже, как активизировать благородных помощников. Например, вот вы сделали там, вот вам надо полку повесить, вот прям есть необходимость, ну полку-то ладно, можно не вешать в другой раз, например, повесить. А если у вас, например, вот в красной зоне, да, в красной зоне у вас трубу прорвало, и вам нужно ремонт это сделать, трубу поменять, вы же не будете ждать хорошего какого-то благоприятного времени да, пусть там все течет или я там замерзну да, зимой а буду ждать благоприятное время нет тогда нам нужны будут вот эти другие активизации благородных помощников которых как раз мы будем говорить тоже же на этом мастер-классе вот поэтому приходите знания будут очень важные вот очень важные и они прям реально спасают это спасение это прям они вот реально спасают людей. Вот, поэтому... угу. Спрашивают Ель... Елена, до какого можно оплатить, друзья. В принципе, конечно, мы вашу оплату и даже 16-го примем. Ну, понятно все, может, для кого-то мы как снег на голову сейчас свалились <свали> с этой иммунизацией дома. Вы, главное, держите нас в курсе, например, напишите. Я могу оплатить там 17 января, да, ну что мы, все свои, да, мы, мы всегда при таких раскладах включаем всех в группу, вы потом оплачиваете, ну, у нас все прекрасные, мы всем верим. Решила вам показать, кстати, у меня, видите, окошко там темно, у меня снег, я сижу на даче. Вот, так что, да, если у вас какая-то сложность, ну, понятно, да, вы не были готовы к тому, что мы вас на пригласим, то вы можете попозже оплатить, главное, напишите, что и как. Ну, главное, надо сделать заказ сейчас, обязательно, да, потому что иначе мы просто не сможем. Да, да, главное сделать заказ, чтобы мы вас видели, что вы у нас, да, чтобы да. вас посчитали, как в мультфильме, да. Ну что, вроде вопросов нет, да, с сочельником вас. Я могу оплатить 14-15, да, кто? Жанночка, напишите, пожалуйста, на почту, потому что я даже не знаю, ну, я предполагаю, какой у вас e-mail, я так примерно наших постоянных клиентов e-mail и помню, но лучше, чтобы я не ошибилась, пишите на почту в ответ на любое письмо Пугачевой, и тогда мы разберемся полегче с этим. Mm -hmm. Ну, тогда я могу откланиваться. Так, ну, я тогда продолжаю. Или как, друзья, есть ли у вас вопросы? А вы, Татьяна, да, продолжайте свои дозволенные речи, как Шахаризада. Активизация фэн-шуи и цимэнь, это разные курсы. Конечно, это разные курсы. Совсем, совсем разные. Это все о другом. Это все будет о другом. Запись будет, да, запись будет. Ну, и мне осталось только вам выдать в знак благодарности, что вы в это время проводите с нами, да, активизация под Цимень по традиции 7 января то есть завтра в час собаки на юго-западе у нас будет птица падает в гнездо она будет там не очень сильная но тем не менее использовать можно поэтому как сказку рассказываю колены спасибо поэтому что мы делаем мы в час собаки, начиная с 19 часов, ну, можете минут 10 отступить, да, там 10, 19-10, садитесь в, в юго-западный сектор и сидите там 2 часа, занимаетесь теми делами, которые соответствуют вашей задаче. То есть, если у вас вопрос найти любимого, может быть, вы на сайте обновите объявление, или там фотографию замените или позвоните с кем-то, или свидание назначите, или просто пойдете назначить свидание в это время на юго-запад. вот И, соответственно, вот таким образом. Но э, надо понимать, что если вы уже сели, то есть вы никуда не ходите, да? то есть вы там попить не ходите, ни в туалет не ходите, то есть запаситесь сразу, все, что вам потребуется, сделайте заранее. И принесите все, что вам потребуется, блокнот, ручку, может быть, компьютер, все принесите сюда заранее, чтобы вы вот уже, поскольку птица падает в гнездо, это такая статичная активизация, вы садитесь и сидите там, да, и вот занимаетесь теми делами, которые нужны, иначе вы всю структуру разрушите, если пойдете туда, пойдете сюда, поэтому нужно делать так. Вот, это завтра, то есть птица падает в гнездо, это получение результата без усилий, можете загадать какое-то желание, опять же, да, и можете вот согласно этому желанию, собственно, что-нибудь поделать, вот, можно сделать по-малому тайчи, лучше по-большому. Вот, спасибо, Ольга. Лучше по-большому, можно сесть в туалет, если у вас этот сектор попадает на туалет, сидите в туалете, в ну, унитазе тоже два часа можно посидеть и поработать, да? то есть никаких препятствий. Вот, поэтому лучше работает, конечно, по-большому тайчи. Используйте максимум, что вы можете использовать. Если семья делает эту активизацию, то козе надо уйти из дома, но э, для козы не сработает просто для козы не сработает. Это не активная активизация, скажем так, да, вот, люди просто сидят в этом секторе, мы в любом случае где-то находимся в помещении, вот, но просто для козы это не сработает, вот. Понятно, как делать эту активизацию? То есть мы просто сидим в этом секторе, у меня спальня южная полашу, а по 24 горам у меня в спальне юго-запад, кухня полашу на юго-западе, где лучше. Мы используем здесь именно юго-западный сектор, вот, юго-западный сектор. Просто найдите по компасу. Из центра компаса, из центра дома по компасу найдите юго-запад. И вот любую точку. Там сложно. 45 градусов мы здесь используем. Здесь сложно не попасть в юго-западный сектор. Сложно не попасть. Садитесь ближе к периметру внешней стены. Угу. А в день козы, рожденной, можно делать? Можно. Можно, Елена. Угу. И следующая активизация, кому, собственно, вот коза для козы завтра не очень благоприятно, да, то есть не подойдет. Так, стена с соседями, квартира Г-образной формы. Если Юго-Запада нет, стена с соседями, квартира Г-образной формы, Ольга пишет. Ну, тогда просто по помалму тайчи. Найдете юго-запад где-то в комнате. Угу. И следующий день, 8 января, в час крысы, поздно, да, то есть, я думаю, что к этому времени будут уже все дома. Северо-запад. Это прогулка, к сожалению, да, нужно выйти, будет из дома, погулять немножко, то есть активизация для получения милости знатого человека, для благоприятного решения в суде и для улучшения отношений в браке. Вот такая активизация. Нужно выйти из дома, пройтись минут 20 в сторону северо-запада, ну, если вы в доме находитесь, да, в это время поздно, потому что пройтись в сторону северо-запада, и там остановиться минут на 10. Вот. А свечой активизации в честь Рождества нет такой, у нас сейчас <смех> нет. Эти, эти активизации делаются по-другому. вот, Простите, прослушал, какого? Вот написано 8 января. Вот, Елена, все на слайде написано: 8 января. В час крысы, поздней крысы, с 23 до 0 часов. То есть за этот час. Идете в направлении северо-запада. Соответственно, 20 минут идете, там останавливаетесь минут на 10. И, собственно, вот желание ваше должно соответствовать либо получению милости знатного человека, либо для благоприятного решения в суде, либо вот для улучшения отношений в браке. Вот. Если, если у вас не получится погулять, тогда просто повернитесь спиной к северо-западу и загадайте желание. Так, ну, тут надо быть таким человеком прокачанным, что называется, да, чтобы у вас вот это вот сработало. Поэтому, конечно, прогулкой лучше. Вот. Ну, если вы обезьяна, значит, вам не нужно бы ухарнику доходить, не сработает. Думайте о цели прогулке. Ну да, да, какую-то цель выберите вот из этих описанных и, соответственно, концентрируйте внимание на вашем желании, на вашей цели. Вентилятором можно? Можно 8 числа? Нет, не, нельзя. Если бы было можно, я бы вам написала. Угу. Э, на северо-востоке свечу, там Дин, генерал, сегодня в час собаки. Но есть разные активизации, да, я вот вам выбрала такие самые интересные, которые вы можете реализовать и которые иногда либо, либо редкие, либо подходят многим, да, то есть вот можно, да. Да, спасибо большое, друзья, на сегодня это все, все, что я хотела вам рассказать, я вам рассказала, мы сегодня молодцы с вами, очень мобильно, чтобы не задерживать ваше время, вот мобильно так мы с вами поработали. Еще раз вас поздравляю с Рождеством и желаю вам, конечно, всех благ, всяческих благ в нашем наступившем новом году по Григорианскому календарю. Спасибо еще раз. Активация на восьмой. Какие вопросы прора проработают? Ну вот здесь же написано, активация для чего, да? Вы видите слайд? Активация для чего? Вот для этого. А, ну и... Хорошего фэн-шуй на весь месяц вам водного быка. Спасибо еще раз. Всем пока-пока.